Да, кажется, на этом моменте все мы полюбили Австралию. Хочу вас поздравить, дорогие друзья, с официальным, лимитированным, так сказать, запуском Call of Duty Warzone Mobile. Я знаю вас очень много, и вы все хотите побегать по верданску, либо же по картам в сетевой игре. большому к сожалению, это смогут сделать не все. Внимательно повторю, внимательно впитывайте информацию, и тогда траблов не случится. Здорово, мужские мужчины! Сразу хочу отметить, что я расскажу, как попасть в игру парням с девайсами на андроиде, так и парням с яблочными гаджетами. Также я отвечу на самые острые вопросы. Важно понимать, что пока что судить серьезно данный продукт не надо, так как это региональный релиз, он нужен для того, чтобы подготовиться к чему-то большему и масштабному, а именно к софт-запуску, который ориентировочно следует ждать в январе или феврале 2023 года. По сути, сейчас разработчики пытаются справиться с большим наплывом игроков и хоть как-то организовать игровой процесс, ибо зарубежные ютуберы не дремлют и также выпускают гайды о том, как попасть на такую движуху. По моей информации, на момент записи данного материала пока что работают два австралийских сервера. Они не могут чисто физически обработать такой большой наплыв заявок. Тупо не хватает слотов. Пример. Есть автобус с ликино завода на 45 мест. И стоящих и сидячих. Как думаете, если на этом автобусе захотят раза проехаться тысячи человек, они все поместятся и уедут? Если всех сторон запихнуть внутрь, то автобус тупо не тронется, так как он по своим характеристикам рассчитан на ограниченное число пассажиров. Так и тут, дорогие друзья, элемент везения и удачи нам все-таки понадобится, поэтому всем, кто сейчас говорит, что разработчики дурачки и все работает через задницу, я хочу ответить, что релиз региональный, а не глобальный. Включить, пожалуйста, голову. А теперь к делу. Весь опыт, который вы получите на бете, я имею в виду, прокачку уровня, оружия и так далее, сохранится и останется на глобальном релизе. Если что, это официальная информация от разработчиков. Переходим к андроидам. Во-первых, сейчас изучите характеристики своего устройства. Вам минимум нужен процессор Qualcomm Adreno 618 надеюсь правильно прочитал, сорян за мой английский или лучше. А также надо, чтобы было минимум 3 гигабайта оперативной памяти или больше, соответственно. Если у вас что-то не совпадает, то лучше не рвите задницу, как говорится, ибо как максимум вы все-таки будете заходить в катки, и у вас будет неистовое слайд-шоу, отчего впечатления будут не самые яркие, либо как минимум вы будете стопориться на моменте с авторизацией, и у вас просто будет черный экран, ну или вылеты из игры без захода в катку. К сожалению, с этим ничего пока нельзя поделать но помните что есть и исключения и попробовать все-таки стоит кстати если у вас появится вот такая штука в google play то лучше все-таки подождать софт запуска на котором оптимизация будет и для не самых мощных девайсов Итак, если у вас все окей с сотиком или вы нацелились попытать удачу то продолжаем качаем приложение са и с помощью него мы будем устанавливать апк файл сам apk файл вы можете скачать из моего телеграм-канала, ссылку оставлю в описании. Кстати, в англоязычных каналах ходит инфа, что какие-то апкшные файлы биты и с них не заходят в игру. Попробуйте вот этот, лично у меня все получилось. Правда, сам геймплей внутри игры я не смог записать, так как сотик на андроиде начинал сильно греться. Передаю, кстати, привет маме за то, что не противилось дать погонять трубочку мне на время. Спасибо большое. После того, как скачали новую апкшку, переходите в Программу, которую мы сейчас установили с Google Play, ищите там файл Warzone и устанавливайте. Если у вас уже есть аккаунт на сайте колды, то смело вводите свои данные, либо же регайте новые. Я рекомендую это сделать заранее, чтобы не тратить время и нервы вне очень такие стабильной версии игры. То есть сделайте это вот буквально сейчас. Пока что для 100% входа в лобби игры, обращая внимание, в лобби игры, нужен австралийский. VPN. Вы можете скачать бесплатные проги, благо их в Play Market много, но на мое удивление, когда попер весь этот ажиотаж с Warzone, большинство из них начало работать кривовато из-за большого наплыва пользователей. Поэтому тут придется поискать более-менее живой бесплатный VPN, чтобы попасть в лобби игры. Либо же воспользуйтесь платным VPN, как сделал я. В телеграм-канале я скину его название и... И поскольку не каждый хочет платить за подписку, я это очень прекрасно понимаю, сам, как со слезами отдавал денежку за подписку. Прямо в этом материале я разыгрываю три платные подписки на данный VPN, рабочий VPN. Просто оставьте комментарий «Хочу в Warzone», подпишитесь, если вы тут впервые, и кулаки поставьте. И я немножечко попозже, через рандомайзер, выберу счастливчиков. Так что все условия выполняйте, чтобы бот вас зарегал. Итак, окей. Зарегали аккаунт, вошли с VPN. Теперь нужно экспериментировать. Когда я оказывался в лобби, следующим шагом сворачивал игру, выключал VPN и запускал поиск боя. И спокойно залетал в катку. Не всем это может помочь, я это прекрасно понимаю. Если кто-то вдруг будет гамать с платного VPN, то можете в принципе его вообще не подрубать, все и так должно запуститься. У меня, кстати, были сообщения в личку, что кто-то вообще без VPN а заходит. Это все, господа, единично к сожалению все таки и не носит массовый характер поэтому лучше заходите в игру с vpn австралийским а потом уже смотрите вырубайте его либо же оставляйте тут уже зависит от вашего интернета также ходят слухи насчет двухфакторной аутификации Нужно ее сделать, чтобы попасть в катку. Скажу так, у меня с платным VPN все получился без нее, но вы можете ее на всякий пожарный подрубить, я думаю, лишним не будет. Если вы все сделаете правильно и попадете в момент более-менее свободных слотов, то все будет хорошо, вы поиграете. Если серв будет переполнен, то что бы вы ни делали, вас тупо не пустят в катку, это стоит понимать и не нужно расстраиваться. Переходим к яблочным пацанам. Здесь уже все немного посложнее, но мы справимся. Убедитесь, что у вас нет активных платных подписок на аккаунте. Ваш сотик должен быть не старее iPhone 8 Plus. Чем новее, тем бодрее, как говорится. Короче, тыкаем в App Store, жмем вот сюда. Затем на самый первый пункт тыкаем. После чего жмякаем на пункт Страна и регион.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 Далее, спасибо большое Роман ну и его пацанам из комментариев, которые посоветовали далее, в общем, сделать какие шаги. Смотрите, ищите в веб-стори Call of Duty Mobile. После этого немножечко мотаете вниз и жмете вот сюда на этот пункт. То есть вам нужно нажать на Activision Publishing. И когда вы нажимаете, у вас появляется Warzone. Точнее его скачка. Ну а дальше вы уже совсем разберетесь. Короче, класс.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 Качать игру можно без VPN. Внутренние файлы игры тоже можно качать без VPN. Но вот зайти в игру нужно через австралийский VPN. Также советую играть не с мобильного интернета, а с хорошего домашнего Wi-Fi соединения. Профитность намного выше и шанс залета в катку. А теперь тезисно по супер инфе о Warzone, который есть на данный момент. Как я и сказал, весь прогресс и полученный опыт сохранится. Игра в таком тестировании будет долго, поэтому данный гайд супер актуален как никогда. И еще хочу сказать, что разработчики постепенно будут открывать новые серваки и регионы, будут добавлять новые плюшки и в будущих обновлениях откроют возможность кастомизировать оружие. Прогресс опыта с большой колдой, кстати, уже работает. В Warzone еще будут эксклюзивные скины со всякими разными уровнями редкости. которые мы уже видели в мобильной колде. Короче, все те же зеленки, синки, эпики и легендарки. А также большое количество скинов из МВ2 уже засинхронилось и сейчас то, что вы купите в ПК-версии появится и на мобиле, также и наоборот. И, конечно же, помочь задонатить со скидочкой на всю эту движуху вам поможет Сережка из магазина Сипидонат. Рекомендую обратиться, ибо уже боевые пропуска можно купить в Арзончике. Серега и в мобиле Мобильную колду сможет вам задонатить со скидосом. Да и в другие более-менее такие, знаете, типа популярные игры. Поэтому обязательно переходить по ссылочке в описании. Серега Красавчик. Брата-брат, если вдруг что-то не получается, значит что-то ты упустил. Пожалуйста, пересмотри материал еще раз. Потому что ответы на все твои вопросы, в принципе, здесь есть. Просто они немножечко здесь завуалированы. И поэтому внимательнее смотри и слушай. Напоминаю, кстати, про конкурс на три платы. Подписки VPN обязательно поучаствуй. Нужный APK-файл для Android, который я, короче, вырвал из кое-каких интересных телеграм-каналов зарубежных у меня в телеграм-канале найдешь, и там же увидишь пост с рабочим VPN и графиком оптимального времени захода в игру. В общем, подписывайся на данный киноканал, ибо дальше здесь будет полный разъем. Это был Огнецкий.